Первая миссия «Дорога на карк встречает нас Не недружественным окружением, дикими зверьми, от которых мы очищаем территорию. Разбойник по пути, охраняющий мост, рассказывает нам Надеюсь, о своей быстро? шайке, от которой он откололся, уничтожаем ее, уничтожаем людоеда, помогаем жителям деревни справиться с их трудностями. Надеюсь, это... По мере возможности упокаиваем этих мертвецов, После чего, в принципе, двигаемся по направлению к столице. В столице знакомимся с дворянином, которого зовут Иглс. Иглс приглашает нас сесть за свой столик, мило общается с нами, после чего приглашает нас оставить ему компанию в приключении. Знакомимся со стражниками, с девушками, с городскими условиями. Ну и, в принципе, начинается приключение.